Не относитесь к жизни слишком серьезно, говорит садгуру, что он имеет в виду. Когда человек, допустим, когда человек, допустим слышит что-нибудь плохое, то этот человек может об этом задумываться. Вот о чем он говорит. И я об этом когда-то говорил. Очень часто люди начинают изучать информацию и начинают изучать информацию, забывая о том, что наш мозг имеет еще и подсознание. Именно поэтому, когда мы читаем любую информацию, любую критику, любой негатив, то хотим мы или нет, мы это накапливаем себе. Даже если мы человек хороший. Именно поэтому, когда мы смотрим плохую информацию, или читаем плохие комментарии, или читаем какой-нибудь там не очень хороший, смотрим не очень хороший контент, допустим, то после этого утром мы просыпаемся и начинаем вредничать. У нас портится настроение, но оно даже не Портится, оно проявляется, потому что мы, наше сознание работает как пылесос поэтому любая информация которой мы даже прикасаемся она невербально воздействует на нас заставляя нас или снижая нам уровень восприятия как бы обучая нас быть вот такими людьми это связано с неким таким пониманием которое называется в невербальное обучение большого, большого количества слоев населения невербальное обучение человека как это происходит человек который допустим один человек попадает в абхазию и живет в абхазии очень длительное время и он разговаривает с не абхазами абхазского языка и или там грузи в грузию не знаю грузинского языка так вот первое время это человек будет идиомоторно повторять или ломать свой русский язык и дорогой что такое дорогой то есть он будет вот таким образом кривляться после чего начнет туда вставлять вот такие слова и почему это невербальное влияние на человека это невербальное влияние, мы его получаем постоянно в виде ожогов. То есть, когда человек говорит, да я просто посмотрю новость, а там какашки, жуки, пуки, вредины, нехорошие, злые и так далее. Вот это все, оно накапливается, как бы записывается на подсознание и формирует ваши чувства. То есть, на следующий день вы были днем этого дня хорошими то есть ты моя ласточка ты моя золото потом начинайте смотреть это что-то сказал этот не дай бог этот что-то сказал это там эти плохие потом почитали комментарии сволочи уроды там какашки тогда и после я извиняюсь и после этого после чего на следующий день у вас утром настроение выругаться кого-нибудь там построить там, там на детей накричать вы это все насобирали именно поэтому он говорит сатья не сать, а как вот садгуру он говорит о том что да действительно необходимо относиться к жизни не так серьезно не так проникаться теми идеями которые есть вокруг нас вы понимаете не нужно верить всему что есть в окружающем мире не нужно верить и слышать и доверять любой информации не нужно проникаться я обычно даже говорю такие слова не можете изменить не касайтесь этого. Вот смотрите, люди часто читают политику, смотрят политические новости, но вы-то их не можете поменять. В постсоветском пространстве люди не могут ничего изменить, потому что вместо них это меняется просто руководителями их стран. И, конечно, любые разговоры этих людей они бессмысленные. То, что люди страдают и говорят нас там чего-то нет, так ничего и не будет, никто ничего никому не должен, ничем не обязан. И как бы люди не там система по-другому устроена, люди должны собираться, но они не соберутся, ну и так далее, потому что система противодействует этому и так далее. Ну и, конечно же, глядя на все это, я могу сказать, что люди в большинстве в своем бесполезно тратят время занимаясь или обучая себя там информируя и так далее на самом деле они изменить это никак не могут ну и зачем так серьезно к этому относиться зачем так серьезно у вас нет серьезных дел отнеситесь серьезно к своему телу занимайтесь зарядкой приседайте дышите на воздухе гуляйте займитесь серьезно вашими детьми вымойте им свяжите носки свяжите свяжите шарфик меня мама когда-то связала свитер и шарфик, так вот я его носил 15 лет, не мог никак себя снять, содрать не могли, почему? Одевал и тепло было, и приятно, знаете, мамины ручки делали, ну вот так это все было. А знаете, как мне было приятно, я с ней не мог пообщаться, а свитер носил. И знал, что это мама мне сделала свитер, своими руками сшила, ну как было приятно. Ладно, не интересен мне садгуру, продолжаю отвечать на вопрос.